историк иронист, то есть Иран, но и Афганистан знает точно больше всех. Доктор на свете. наука, да, и профессор, и преподаватель до сих пор. Большой специалист по Востоку, потому что и все, все эта группа стран, которая всегда была в центре советского союза. Доверяю только ему. Что касается того, что говорят... Говорят, кто-то там не был, и никогда не, не задавался вопросом. А сколько реально мы потеряли там товарищей? То 13 500, то 15 321. А откуда вам знать? Вот я не помню, обращаюсь, сколько реально, если одна Украина, я знаю, то помню, потеряла больше 5000. тысяч. Одна Украина, тогда был Советский Союз. И знают все четко, потому что эти пендосы, США, Румо разведка начальника штаба которые считают потери. Сейчас. почему я делаю? потому что дальше не только о живых ветеранах хотя а тех кто ушел и вот здесь сидят две замечательные женщины одна из них Люба это жена советника и дочь Ольга советника наших советников в общем и много было, и Коля комиссаров здесь сидит и вчера прилетел из Кабула, а завтра летает туда Опять в капу, где уже много раз заезжает, много лет сидит при всех режимах практически здесь. Это Слава Некрасов. Слав, ты где? Слава, он не дошел до нас. Слава, Слава, вот я из вот, вот. Я еще не улетел, я здесь. Вот он еще, но ну, я говорю, завтра улетает буквально. Да. Так что где-то в районе 50 тысяч. Потому что те-то считают наши боевые потери, а это боевые потери для них. И для других, недрустных разведок, свои да, потери Советского Союза в Афганистане считались не тем, не столько тем, сколько упало на поле, поле боя, сколько умерли, не прошлое месяца. В Кабульском госпитале, в полевых госпиталях, либо в Ташкенте. Потому что человек, который умер через год, через два, через десять, раз лет не жертва Афганистана, это не наши разведки погибшие братья по войне. Поэтому треть тост уже сильно пили, но я спою еще и песню. Но сначала, возвращаясь к тому, раз уж так исторически сложилось, что сегодня у нас, кто как считает, кто праздник считает 15 февраля, кто считает, вот из тех, кто штурмовал в, в 79, не слышно совсем? Микрофон. А, вот так. Но повторяться я не буду тогда, все понятно. Не 15 тысяч, а гораздо больше. А кто по -по... на стрелках у бандитов, обкурившись наши, спившись окончательно, в 90-е лихие погиб. В госпиталях не сознаются, это вы говорите после войны. Вы где там были, где вас носил, черт его знает, вы не жертвы войны, жертвы. Поэтому... Но сначала в них я проникнусь, поеду в Россию. А вот приходится начинать с конца, потому что в декабре 40 лет ввода. Для меня это не праздник. И для нас, тех, кто там воевал, мы друг, друг поздравляем, кто там был, из наших бадокшанских. День памяти. Памяти учащих. А 15 февраля я вышел раньше, со всей 103 раньше Громова, со всей практической армии, 15 минут 6 февраля, 15 минут 1, в 0.15. Погранец меня не пропускал, а мне надо было за деньги истрачено. Я же пропил, естественно, куда, чтобы мне выдали там, со спецзаданий улетал, выводы. Ну куда? Вот если бы шест... отметил 6 числа, я бы отчитался, все чисто, а тут пришлось возвращать. Который... И он меня не пропустил. мне поставил штамп, молодец. Что я Пограничники есть среди нас? Нету зеленых никого. Только войска А погранвойска КГБшники. ФСБшки то же самое. У комитета госбезопасности, видите, там ГБ было госбезопасно, но это охрана в основном. В основном. А вот погран войска зеленые. Они были. КГБшники все, много. Верстаков правильно сказал. Но я сейчас. О выводе. Три песни были написаны нам с 88 года, году, вторая в Афганистан, 89-й и 3 -й, и они посвящаются именно окончанию войны. За мной оставались из 103 й девяти в Аркейской, в Афганистанской, уже все. Проба, достать, достать, я... Ладно, спасибо. война нам казалось вечной. Девять долгих свинцовых лет. Автоматы швырнув за плечи, Возвращается из речки Ограниченный Контингент Ограниченный Контингент Нас не встретит Салютом столица Сквозь помянут Столбцы газет Перепод На усталых лицах Возвращается Из-за границы Ограниченный Контингент Ограниченный контингент, нам побед и потерь хватало, На войне привилегий нет, ни солдату, ни генералу, Поедина судьба связала ограниченный контингент, ограниченный контингент память тоской ранима, Но сегодня на грусть запрет Вот колонны проходят мимо, Погляди же в глаза любимым, ограниченный контингент, ограниченный контингент, Та война нам казалась вечной. Ведь долгих свинцовых лет, автоматы швырнув за плечи, Возвращается из-за речки ограниченный контингент, ограниченный. В следующий день из тюрьме из Харатона в тюрьме только был переход. Это 103-й остановили всех, и пока там БТРы-старые на новую комендатуру предоставил, пока солдат офицеров не переодели, там в новое задежную проходили. В это время я с двумя майорами, с двумя валерами, вы встали в Кабаро-транспортере. Мы пили водку. Не пустили, одеться нечем, Боевой офицеры. Один начальник разведки, а второй начальник разведбата, вот, который во главе шли колонны, как, сворачивали за собой все посты, блокпосты и все. И когда, когда набросили журналист, побежали, их отпустили от трибун, где выступали вторые секретари, еще кто-то, что-то скрываемся, командиры, вот, да? Мы захлопнули люк боковой и продолжали пить так, как нам не колотили, потому что... Да чего сказать-то, дайте отдохнуть и все, людям. И лет ветра чужой земли Ломали нас и гнули, и косили Мы до границы в вечности дошли А многие ее переступили Тюльпали на броне Ах, как прекрасен мир, где нет свинца летящего догонку, Но лишь вчера последний командир Последний отправил похоронку. Но лишь вчера последний командир Последний отправил похоронку. Последний 100 сто метров на три Сто метров между миром и войною, и командаром и седой прощается с последнюю бронёю. Тюльпан на броне прекрасен этот мир, Конец венца летящего в догон, Но лишь вчера последний командир, последнюю отправил похоронку. Последний раз в По огневе оглянись и победись. Тут есть за что виниться И памятью ушедших поклянись, Что это никогда не повторится. Тюльпаны на броне Прекрасен этот мир, Где нет свинца, летящего в Но лишь вчера Последний командир Последнюю отправил в похоронку, Но лишь вчера Радостью сердца, но на минуту радость переспоря, взгляни солдатской матери в глаза, Которые помыть от горя. Тюльпаны на броне, ах, как прекрасен мир, И нет свинца летящего в дракон Но лишь вчера последний командир, последний отправил. тайн, чуть не столько же, сколько, сколько тайн, закрытых от нас, от всех простых смертных, архивами ЦК, архивами КГБ и Министерства обороны, про, тайна о Великой Отечественной войне, и вроде бы все знаем, но не все, и никогда не узнаем, так же мы не узнаем правду в Афганистане. Меня вот интересует вопрос, а как же мы, мы ставили там на Джабулу, да, да бывшего председателя ХАДА, не важно, он из ГИ, службы государственной информации, это КГБ, это, по сути. А как же мы так допустили, сбежав оттуда, позорно и посольство, и все? Я знаю от человека конкретного, бросив афганцев, которых приручили, которых не пускали наши поняли из границы. А как же получилось, что на Джабулу вздернули талибы, а отдали ему американцы его. Да, все правильно. Ну как же мы вырастили его, воспитали, а потом бросили. Так что, тайны еще много, и нам их не раскроют. Я просто смотрю и слушаю, и говорил уже, и экспертов, которые ни черта не понимают, дудят в одну дудку, потому что так сверху приказали. Но я никому не подчиняюсь с 92 -го года, и в 2000-м строк моей секретности истек. свободный и стрелок. И было время подумать над всем, научиться тому, чего не знаю. А из ну и с песнями, нафиг. Смешно, но хоть чего-то исправили, знаешь, в той книге, которую вы видите. Там две мои песни. И как мне сообщали кто был в Кремле. Опять пели, которая стала гимном вывода. На самом деле, не прощайте горе гимн вывод. А батальонная разметка, которая написана в 1975 году. Отношение к выгоням просто успел, никакого не имеет. Значит, ну я начал. Я знаю, да. Он каждый раз начинается. Да. Да. Да, вот. Я отлично знал Калашникова, изобретателя автомата, да? И когда однажды привез к нему немецкого журналиста, дед Калашников сказал, что когда выпили, он нормальный был мужик, выпить там Простой. Ну, старший сержант был, но тем не менее, герой Советского Союза. Он сказал, Игорь, ты да знаешь, если бы за каждый мой автомат в мире платили по доллару, у меня бы здесь дворец стоял золотой. Вот я и скажу, не хочу я, да, не, я не умею тратить деньги и зарабатывать тоже не умею. Так я же песню мою, которую спели, мне бы платить бы по рублю, мы бы с вами в Кремне сейчас, я бы поступал, вы бы не здесь. И банкет бы был за мой счет. И да, и машины бы стояли по домам всех развозить, после пышного банкета. Ну, нет, важнее Путина. А что про Путина сказать? Он на год моложе меня, а судьба-то. Одна и та же, только в Германии, а я в горах, в предгорьях Памиров, в Бадаршане. Так, чем при сказать? У меня пять верхних специальных образований. Два таких, граждан, и пять верхних. Ну а там все юристы, как я посмотрю у нас. Кого не хнешь пальцем, все, все юристы. Дзюдаисты. Дзюдаисты там. Буддисты. Дзюдаисты. И хоккеисты. Ну да, я тоже там. Да, да, да, да. Мендали есть, хотите рассказать. Товарищи там. -то. Так что я не знаю, чем Путин умнее меня. Он не администратор, командиров никогда не был ничего, но они никогда не был. Поскольку он президент, я уважаю президента и против закона не хожу. Но это не важно. При да? ну, законник все-таки 20, 20 лет полезли и пускай, но ни влево, ни вправо туда. Никуда не участвовал ни разборка Не делил я родину там ни с кем, никогда. И не продавал, и не продавал ее. Так что. А нас всех вместе. Мне так солдаты всех вместе у вас объявили политической ошибкой. В прошлом году вроде как что-то засветили. Давайте отменим это решение, да? Вроде как посадили меня за что, а потом давайте скостим, они уже отсидели. Значит, А политическая ошибка бродит где-то по Германии, да? С пятном на плеши, да, который у нас. Изменник, стрелять таких надо. При Андропе, а я в комитете принял, значит, тоже. К стенке надо таких ставить. Вот это вот политическая ошибка, что выбрали его. Да? да не боюсь, я пусть они там. Потом сожгли уже вторую. Тогда вот такая вот песня. Вам никто не говорит ничего. Хотя по закону никто не имеет права нигде выступать даже в Кремлении. Морозов, народ пришел песни слушать. А почему я поделюсь? Не с не больше-то? Крамольными своими мыслями. Дерись, дерись. Прослушка старшин, молодая девчонка. Я же говорю о том, что никто не знает. И не положено знать, а мне могу рассказать много чего. Но здесь, конечно, я прям конференция. Поэтому эта песня... И они, История не будет долгая. Переврали все, что можно. Вчера в Кремле выступали, не называли ни автора, никого. кого. Раньше был лучше, Союз, да? Выступают слова в Константин Константина и музыка там. А исполняет, не знаю, поэт Ристалинской. Теперь нет, теперь исполняют песню Пугачева, все так и думают. Это же Пугачев. Ничего она толкового не написала. Никто ничего не писал. А вот если вы внимательно ну нет, я должен, пожалуйста, кому-то, кому-то, своих. Не мозг же писать, Министерство культуры там такой же сидит. И, да, чего он там странный? Вот. И что делать-то? То есть не заработаешь на книгах ничего. Поэтому извините, что книги у нас по 50 но обещано было еще давно, в прошлом году, что к этой книге будет одна или две кассеты в МП3 со всеми песнями, которые написаны. Оказалось, напечатать их стоит гораздо больше чем написать книгу. Три года писал, а здесь вот... Ну, будем думать, что там делать. Ладно, вот эта песня... Не знаю почему, ну, поздно. Ваш вывод, и теперь все, кто не лень, ее поют. В общем, сначала ее пели, все, переворот. Абсолютно, Главкор, там... Ну, хоть здесь написано, чего? Что я? Юль, как вы думаете, строчки, чем ты... «Земля Афганистана, бескупишь слезы матерей». Это верно? Это, думаю, я написал. Абсолютно верно. Но что, 10-15 лет, пока я всем не вдал, ну, не пойте. И то пели в Кремле, продолжали петь. Почему я в Кремль не хожу? А говорят, Игорь Николаевич, да у нас все дик записан там, это все. Нет, какое дело. Ну, это... Да еще говорят потом, ну, Но при новое звучание придали песни и новый смысл. Какой, к черту, у меня один смысл. Не, уже поют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 Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит одна бога. Нас кабинетной громадей. До свидания, Афган! Этот призрачный мир Не пристало добром Поминать тебя вроде. Но о чем-то крестит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте горы, вам видней. Чем наша боль и наша слава, Чем ты, великая держава, из скупишь слезы матерей. нам вернуться сюда, может быть, не дано, Сколько нас полегло в этом долгом походе, И дела не полностью, но Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видений,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 что мы имели, что отдали Надежды наши и печали Как живутся среди людей Биографии наши в полдюжины строк Социологи втиснут, сейчас они в моде Только разве под властью науки Восток Мы уходим, уходим, уходим Прощайте, горы, вам видней тем были мы в краю далеком, пускай не судит однобока, нас кабинетный громади. Я историю пересказываю всем, кто много лет приходит, друзья мои приходят на концерты, они знают подлинно, я уже этом рассказывал, но эта песня написана по печальному поводу. Так, спасибо большое. Афганцы первые не было же еще, не было ни 15 февраля, ни 27 декабря. Они приходили 9 мая надевали ордена и шли в колонну. В Москве, в Измайлово, шли ветераны войны, отечественные. Я уже знаю, какие они были ветераны. Мой батя был настоящим ветераном. Значит, а вот со значками, которым был 14 лет в пятом, а теперь ветеран войны, а что да они были? Они выкинули обмяться с колонны. Говорят, что у вас война, дети отсюда. И не пустили в колонну. До, до маленькой драки дошло, милиция там разбиралась. Ну, а я вот написал песню. Почему я рассказал эту историю? Потому что по-разному называется. Ну, я написал такую. Но это в печальные больше Потом все утряслось. Потом со временем нас стало ветеранов больше. Хотя стало опять меньше. <coughs> Потому что я сижу в деревне, и каждую неделю приходит. Ушел от нас такой-то, такой-то, Я физически не могу доехать на похороны, но боевых друзей теряю. По разным поводам. Но это ветераны Афганистана. Что? что не говори?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 А мы пройти сумели все, что нам отмерила война. И не зря сегодня мы надели наши боевые кардина. Что не говори, а мы умеем верить в дружбу закаленной в огне и без слез оплакивать потери. Что же на войне, как на войне? Что не говори.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 мы ну назвали каскадеры, даже авганцы и разолючки да. Как порой, каскадеры, глаза полетели, сам за себя кричили. Хорошо, ребят, только довезите. Ну, но у нас судьбы разные. Уходят ребята потихоньку. Кому-то это напомнит, песню Высоцкую, но это только мелодия. Видите? Просто судьбы моих друзей. С каждым годом их становится все меньше, я еще живой. И каждая потеря друга, близкого человека, вот что не говорить, я просто чувствую. Это твоя история и твоя жизнь. И Потихоньку вместе с другом, с рост умираешь сам. Это ощущать. Частичка твоя, она умирает. Поэтому вот такая песня. От разной причины. Говорят, что цирроз печени инфаркт – это болезнь разведчиков. В итоге может быть и правильно, но не там, не за рубежом мы убираем. Мы умираем здесь совершенно мирной жизни От того, что, может быть, не совсем правильно Четко все это воспринимаем А может быть, заедает ностальгию Но неважно, важно, чего там уже Давайте песню споюсь это все По моих боевых друзей, которые уже покинут мир Пять каскадеров, лезли высь Покручим на помире На сверху камни сорвались И их уже четыре Однажды четверо пошли В кишат десант под гюльханую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 себе за рюмкой коротает ней, он сжег себя до тла, и снова встретились они. такие вот и дела назад, декабрь 79 Я не могу эти песни исполнить. я не был в декабре, я не штурмовал Кабул и не участвовал в Шторм-3033, там те ребята, десантура, группа а, Альфа, которая вымпил КОС, и зенит, факел тогда выимпил еще не было, и мы не знали, что он был, он создан был только первом -го году. Значит, каскада начиная с 50 -го года, и было 4 а был четвертым, самый большой. Это был последний. Я спою про это еще потом. Значит, здесь есть очевидец, боевой мой товарищ полковник. Где? А где он там? Фамилия. Фамилия, Фамилия секретная у него. Комиссаров, комиссаров. Вон он устает, на горе прячется. Значит, боевой полковник со спецподготовкой. И мы радулись всей команды, когда он пришел к нам. А до него был тоже замечательный человек, тоже советник, то лежит Мухин. Вон там. Он, там. он. Так. он отошел. Созрели плохо. Ну я точно знаю, вот сидит, прячется там, серьезно. Вот. Я благодарен судьбе, и мы все. Команда Бадахран, 30 погранцов, 3 офицера. Благодарен, что у нас были. Вот такие советники. И уважали их всех. А Коля вообще э, обожал его молодежь там. Он и в школы ходил, в женские, в мужские, и там, в общем. Нам-то неудобно, мне с бородой какие там женские школы. Коля вот тогда был как сейчас. Значит. И много ценной информации приносил. Которую мы не в состоянии были добыть по причине возра возраста. А мы назывались советники. Прятались, хотя никому не подчинялись, но вот вы не на дядю работаете, а на госбезопасность, на Россию, так, доклады только нам. Но не важно. Значит, сейчас я, это просто отступление реческое. я песню, вот спою песню, написанную, вот наши знают, Карасюн, да? Карася, расшифровываю, Сергей Климов, полковник комитета государственной безопасности, декабрист. Так всю войну и сидит, никуда не выезжает. говорит, что, говорит, дурак, что ли? Нет, тут собаки, жена, дочка, еще из Луганска куда-нибудь поедут. Вот он, песня его. Ее все знают, а Луганцы, наверное, знают все. Он первый автор, я спою, поскольку он после тяжелой операции, надеюсь, начнет говорить в скорости. А пока он еще не говорит, и не поет. Как начиналось этого? Бог, если увидимся ли мы к 27 декабря этого года, никто не знает, так что сейчас поет. Чужую песню, но она очень важна и для меня. Декабрь декабре зимы начало, В декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, Для кого лебединая песня? Для кого декабрь начало, Для кого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 Без отметки на календаре Я тебя целую как брата На Кавульском чужом дворе Я тебя целую как брата На Кавульском чужом дворе Слезы радости помни об этом И друзьям своим растолкуй От чего нам так дорог? Это неуклюжий мужской поцелуй чего нам так дорог Это неуклюжий мужской поцелуй Суету новогодний вечер Вспомни наш боевой отряд Первый тост за ушедших навечно Тост второй за живых ребят Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Тогда это было так, в скорости... Да, Скорость вы знаете, значит, сам третий тост, да? Все его знают, а в конце уже войны, году 87 Пошел такой, уже после 86-го, когда был первый тост, Там пошел, он был такой, четвертый тост чтобы за вас, друзья, не перегреть. Вот попозже. Попозже, я и говорю, попозже тоже. Или... А или... что было в середине? Вот середине было вот этого. Здесь солнце бьет совершенно. Да, это Батакшан, город Файзабаде, в 10 километрах 860-й отдельной стрелковой полке, еще в километре <клёв>, особой эскадрильи Файзабадская. Да потом я спою, расскажу пару слов. Там был, там служил побратим, вертолетчики. Ну, это потом -то. Будни трудовые. Здесь солнце бьет с вершин а лучами маяка. Над кишлаком корши нависли облака. И топчет крова, Столетнюю тропу. Вот так Афганистан врывается в судьбу. Речкой, как чай, качается жара И пахнут алычой горячие ветра Под каской котелком дуреет голова Трещит под сапогом сгоревшая трава И призраком воды дурачат миражи А сколько до беды, попробуй, предскажи Но кто бы нагадал, что сбудется вдали А мы идем в гора шурави Нам некогда глазеть, на местный канарит Нам к вечеру успеть, на базу предстоит. Мы смоем пыли и запах от ремней. И встретим Новый год в компании друзей. И на немой вопрос зеленых новичков. Поднимем третий тост, без звона и без слов. Начинаем ночная мгла над модульным кружить Такие, брат дела такая наша жизнь начнет ночная мла надо модуль кружить такие брать дела такая наша жизнь в общем через веселой как-то как разбавить это грустно все Веселый петь конечно там были я еще спою несколько чтобы не совсем в грустном состоянии водить все-таки праздник мы в этой войне не победили и не выиграли, но мы чест чест честно ее прошли все. Как Родина сказал, так мы и делали, и мы вернулись. Ну а что там было на войне, там в истории пускай остается. Но были веселые песни всякие разные. Так что вот, <coughs> эта песня, <coughs> она вторая или третья написаны там, в Афганистане, по месту прибытия, славный город Файзабад. Еще ничего не знала, ничего там. Но попадал на колонны так, потому что приехали еще два моих заместителя. Солдаты были умнее меня, они у, у них учился. Они погоду. Или по полгоду. Они по погоду по, по на заставе, потом Афганистан. И полгода они же бегали по горам со старым командиром. А я 92 килограмма, хряк такой. Плюс в конце. Вот как сейчас потом оптекает, значит. Но пока не стал бегать туда с утра пораньше. Вместе с замполитом у команды «Кобальт». Ничего. Я с 92 приехал в Москву. Он жена не даст соврать. Килограмм так 75-76, наверное. Весь черный, пропитанный. Пыльевый, загар хороший. Вечно, из бородой. с бородой. Значит. Песня, которую... Итог, кто в конце ее пропустил как-то. Значит, это длинная песня. Я ее себе спеть со второй части. А может, с первой даже лучше. С первой, да. Это баллада А другие? А двух братьев? Я братьев двух... Это был взгляд, когда вернулся, и товарищ мой вернулся. Думаю, действительно, два братья. Один дипломатический работник, а он был этот самый. Афганский офицер, лейтенант. То есть не афганский первый, а наш офицер. Я братьев двух когда-то знал. С одним в афгане воевал, Ходили к черту на рога, и ведьмом зубы. Стрелять он был большой большой мостак. десяти шагов менял пятак.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 Явился к старшему меньшой, Все ж как-никак, а брат родной, Тот накрывает стол большой, Мол, ждал и верил А нам спиртокопный в глотки сжег, А здесь французский коньячок и корка съемка, булычок, язык телячий. И почему-то вспомнил я, как провожали нас друзья, Чеснок четыре сухаря и фляжка Чачи, Меньшой сидел и молча пил. Тот старший тост провозгласил, И выпил из последних сил За тех, кто в море почему-то. И повертет на свет стакан, Сказал Экаю, слышь, братан, Да брось ты свой Афганистан, Он не в фаворе. Пройдет каких-то пара лет, Его забудут, Было и нет. Твой автомат и пистолет, Глупцам забава, и на и времена. Другие мерки цена, Кому нужна твоя война? Да что ты права, Бери пример хотя бы с меня, героев их не был я, ни дня, А посмотри, моя семья в шелках и славе, Имею в обществе престиж, то в Лондон езжу, то в Париж, то в Риме с месяц погостишь, а то подтаяк. Тут старшего, младшего, тяжелый взгляд, Его прервал Отставить, брат. Я не политик, я солдат, и мне дверцы. вся философия твоя и золотая чешуя. Гнилых сентенций Да что ты знаешь о войне Вы здесь погрязли в барахле И ложенки я тебе, ты мне, как песня вам Она на иного лица. Вполне хватило бы свинца Неполных девять грамм Чтоб Звание дорос, а как дорос еще вопрос Здесь главное по ветру нос держать умело А я хотел бы посмотреть, какие песни станешь петь Ты там под обстрелом, чтоб ты в Европу ездить мог Дай кровь я брал с меня восток Да я больше изначил сапог, чем ты штиблетом Ты здесь в арабскую кровать жену ложился почему? А там привык на камне спать, я с пистолетом Друг не мастер, говорить, увел он спорох порох трезвым быть. Но вижу, начал заводить его браточек. И друга я увел к себе. По избежанию ЧП Мы с ним бродили по Москве До самой ночи. Какая бы ни была беда, Мы слез пилили никогда. Обиды горькая вода, Бойцу опасно. Друг, стиснув зубы, Соль глотал. Что думал он, о чем гадал? Так же молчал, все было ясно. Потом судьба нас развела, его на север позвала. Меня замучили, дела, работа, дети, А брат его общество вед. В Париж уехал на пять лет. Он там большой авторитет в посольстве третий. Она продолжение этой, потому что наград нашла героя и в Кремле товарищу, товарищу моему вручили. Правда, не президент, и там не единственный, кто-то там вручил в компании других, орден Крас Звезды. И мы решили его мыть, как положено. И пошли мы в ресторан Национальный, где была очень нас не пускали. Но я уже был под прикрытием капитана уголовного розыска, по фамилии. Морозов, а у меня была другая, неважно какая. Прикрытие документ так называемый. И все с этим пропустили. Видите, там мур оказался сильнее И мы там сидели, пили. Вот о том, что происходило в вечер, продолжение. Называется это орден, орден в кулаке. Разожми кулак, сведенный, друг товарищ, пусть засветится, и ремаливай, грубин.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 Полегли у папухи только старенькая мама, А Валерка звал невесту Натали, Третий тост не прячь глаза, мои мужчины, Ну-ка, девочка, неси еще вина, звезды в рюмку по традиции старины, Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями. У бессонницы не проси, Отвези нас на свидание с друзьями, Несговорчивое поздние такси. Эй, шофёр, неужто мало четвертного Или слишком суровые на вид, Но ну, подбрось нас до поселка Вострякова Постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофёр, неужто мало четвертного или слишком суровые на вид Но подбрось нас до поселка Вострякова Помолчи, о краснозвезды Я еще одну песню спою, почему ты ее поет в Кремле «Ленщинка» Ну, Кобзон пел для любимого командана громко. «Прощайте горы». А еще был тогда, мне сказали, Игорь Николаевич, Кобзон споет вашу песню. А я чего? Я не формата. Ну и ладно, я пошел с ребятами пить водку. Благо, буфет работал и больше я не хожу ни в Кремль, ни туда. Ну, пойте на здоровье. Я не воспринимаю вообще войну как вокально-инструментальный ансамбль. Хотя много друзей у меня, голубые береты, значит, там, голубые молнии, там еще. Но они поют, они делают свое дело, пусть поют. Я... Когда стали обзывать любимого моего, самого, одной из Александра Городницкого, да, бардом называть, Министрелем, черт чем, да? Он сказал, автору исполнительному, он сказал, знаете, я не бард, не акин, не министрель. Я поэт, который свои стихи поет под, под музыку. Поёт. Вот и все, правильно. Так что вот я целиком за ним, да. не было, До нас не доезжали вокальные инструментально. Может они были где-то, чего-то. Не ансамбль. Один раз в Белоруссии приехал 860-й полк. Серега, наверное, помнит. Вот девочки такие лет по 40 там прыгали, юбка коротких. Их тут же офицеры разобрали потом или ушли там. По модулям разошлись, <смех> <смех> Но нет. Это... Ковзон приезжал раньше, но он хороший, замечательный поэт. Но кто его заставлял в реке в тройке черный петь на жаре плюс 52, я не знаю, как он выдержал, молодец. Розенбаум, который тоже бегал прыгал там везде, молодец, хорош песни писал, пели их, значит, надо, свое дело внес. Но Лещенко меня подряд, тем более я тогда после, только после инфаркта первого отошел и в Кремль пригласили, я говорю, я петь не буду. Ладно, вот тебе на билет. Вот сюда, вот еще дивный банкет, туда вверх. Я сижу и слушаю. Выходит Лещенко и рассказывает. Вот мы когда с ребятами уже на выводе, вот его слово, да? Есть, кстати, это вот выложил мой оператор, выложил на сегодняшний концерт объявление Морозов и Лещенко. Конечно, лестно для меня, но я его видел из зала. И он стал рассказывать, как сидел с солдатами, вот они думали там, а что будет со всеми, когда война кончится, они выйдут оттуда. И поет эту песню, Это немножко другой мотив. Значит, <с Beer> да, я, да, не пошел я в баню и с водку пить, потому что солдат был спирт в меня. Когда остановились на, на пути Хайратонов, там оставались ночевка, офицеры в бане. А я на бурой-транспортере ехал, и я там с ребятами, и спирт нашли, мы. И кашу эту черту перловую в банках. И посидели без всякого обошлись. Ладно.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 Сдоль где нервы ножить не надо, И высохнет след от непролитых слез, Какими мы станем, ребята, И высохнет след от непролитых слез, Какими мы станем, ребята, Какие удачи еще впереди, Какие нас ищут.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 Кирата, и память толкнется, в висок горячо. Какими мы станем, ребята? И память толкнется, в висок горячо. Какими мы станем? Что, да. Замечательно. замечаешь? Да меня замечают всегда вот в этом месяце, да, эти две да, недели точно. Да, точно, да, точно да, как мой отец говорит, лучше проживу, если да, буду хотя бы да, раз писать. Да, да, так, веселый. Да, Одна да, из да, первых да, тоже да, написанная. Ознакавливаться, не, значит, ну, пришлось колонны пойти, потом еще куда-то, чтобы ну, посвоиться там вообще-то. Ненавидели же сидеть там и водку пить, тем более, как снег нападный, кончается, и пить нечего. Браги, брагу солдат вставили, я расстрелял, вот, что ли, другую Они говорят, батя, ты что наделал, ты пострелял вот так вот, горизонтально. но ну, я сверху, нашел искры, пробилась отверху, от горлышка до днища, и все вытекло. Обманул бойцов. ну вот... Афган шампань брыгает. Ну вот такая песня, тоска по родине называется. Кому-то коньячок и осетринка. И пиво запотевшего бокала в речке кокче будет самаринка. Козлявей рыбы в жизни не едала В речке кокче будет самаринка. Козлявей рыбы в жизни не едал. А где-то рано утром после пьянки домой плетется и интеллектуал, а в Фейзабаде водятся фаланги. Я твари не видал, а в Фейзабаде водятся фаланги. Я твари не видал. А ведь где-то даже женщин обнимают, которые не стоят ничего, пардон, дамы, ну ничего, а в по ночам стреляю, и пули пролетают сквозь окно. А в фейзопаде по ночам стреляю, и пули пролетают сквозь окно. Пускай пешком и даже без патронов, но я в союз бы с радостью ушел. Но в Ахшан водятся шпионы, которых я пока что не нашел. Но в Ахшан водятся шпионы которых я пока что не нашел. И не нашел ты все да, за целый год. Они водились, но их не нашел. они а меня, то тоже хорошо. Никого из них. Да, единственный тран транспорт у нас был, понятно, туда с самолетами, а по Афганистану вертолетами. Вертолетчики. Это Ми-6, Ми-8, двадцать Ми 24 Вот у нас особая эскадрилья, она была смешно, что 24 пришли, там побратим, я про него еще споюк. Вадим Бурага погиб в 1983 году. 8 сентября сгорел, сгорел был сбит, загорел живьем. Вместе с другом, камеской Виталькой Балабановым, который тоже погиб, но чуть позднее в Кабольском госпитале. Я писал эту новогоднюю ночь, свой второй ночь первая. Я не знал, что эти слова в какой-то мере хоть косину, вдруг я потеряю побратима. Тут такие были написаны. Всего одна строчка модуль Мы встречали с Вот опять летим мы на задание, Режут небо вокруг глупостей. А внизу земля Афганистания Разлеглась в квадрате, как полей. А внизу земля Афганистания.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 И кому судьба, какая выпадет, предсказать заранее не берись, Нам не всем ракеты, а вы светят, право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты, а вы светят, право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества.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 и опять страна Афганистания раздвигалась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания раздвигалась в квадратиках полей. Там же были наброски, первые сделки написал, и назвал его Вальс Юртого года войны». Я обрадовался, и когда администратор Юрова, а он ведет учет авторским песням по всей Европе, и даже, по-моему, где-то там, до Японии включительно, из Уральского горами, и он говорит, смотри-ка, идем, на...» читает написанное ему послание в электронке, идем на рекорд, я думаю, "Куда? и больше ничего проходит месяц, недели две вернее, он говорит, рекорд есть. Смотрю, рейтинг песен всех, значит, по Европе и другим странам, и нашим бывшим республикам тоже самое, выходит эту песня. Поэтому я не могу без гордости, значит, чтобы не спеть ее, значит, там, эту песню. Вальча четвертого года войны. Не слышим, и весом кружится.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 и по его мотивам уходит старый год, чтобы в том году дороги до да дороги до да скрежет на зубах горячего песка, до да новые друзья, до да старые тревоги, до да мины под ногой. Усталые тревоги, амины под ногу, пули, песка, гвоздях гитару, снял, усталый вертолетчик настроил унису с аккордами души и добрый И мысли, и сердца, из звезды, и закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, И мысли, и сердца, и звезды, и закружил. Плывет, качаясь вальс над древними горами, Не ведая и слушая войны, Границ. Мы грезим наяву Любимыми глазами Пожать ему нежный И ресниц Мы грезим наяву Любимыми глазами Пожать Лиши кончающийся год И не зарастет вльем играй пилот. рука После тревоги Спит городок Я совсем танцевать изучился Я услышал мелодию вальса И сюда заглянул на часов. Пусть я с вами совсем не знаком Недалёк отсюда мой дом Я как будто бы снова Возле дома родного В этом зале пустом Мы танцуем вдвоем Так скажите мне слово Замезнуем о чем Не слышно, не весом Кружится снег над крышей Дотянут в облака, Афганский посвод Звучит случайный вальс под модулем притише, и его мати приходит новый. Ну, прибыл туда, и такая песня писал там. Сиденье на месте, ну, хождение по городу надоело кругом бандитским, рожа нам казалось везде, душ Матухманский. Куда они плюнь там, да. собственные тени еще боялись. Через два месяца пребывания уже ни черта не боишься, все порванись, наплевать на все. Когда сообщают, что остал две недели до да, отлета домой, тогда петь появляется. Какой страх. Глупо погибнуть на издуте, уже всего, значит. И вот, а тут было как дутаска, затяжна и, и тут. И такая песть получила. Эх, куда же ты попал каскадер, что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За заборами ханум и духтар Володя без. А над крышами солярный югар, За дувалами ханум и духтар, А над крышами солярный югар, И шаки орут с утра до темна, И у смечети подрывает мула, И злоняются весь день рыфики От базары до кокчерики. Слоняются весь день рафики От базары и докок, черики Здесь неведа, тревог и забот Чего гоняет народ Обсуждает целый день, что почем А душманы вроде им не почем Обсуждает целый день, что почем а тушманы вроде, им нипочем. А это что за чучело в Поранже Двух гоняет вдоль по А Ах, эта женщина афганская мисс Обрабатывает землю под рис. А эта женщина афганская мисс Обрабатывает землю под рис. А у по собачьей вид. Ободрать тебя любой здоровит, отдать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революции. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революции. Да Автоматы заржавели давно. Про войну мы видим только в кино, кино звался побег на туркменском языке, а из центра за приказом приказ. Не пускать на операцию нас А из центра за приказом приказ Не пускать на операцию нас Ну слава богу, БТР на ходу один из трех, До Майдона как-нибудь доведу Вертолетчики, ребята свои не дадут загнуться мне от тоски, Потому как шило в избытке Вертолетчики, ребята, столько своим Не дадут загнуться мне от тоски. Эх, куда же ты попал, каскадер? ты что ни шаг здесь, то дувал, то забор За дувалами ханум и духтар. А над крышами солярный угар. Соляр тоже же? Задув наши, За дувалами ханум и духтар. А над крышами солярный угар. Вот, рад, что меня забывались, а то все тяжелые, тяжело, -тяжело Колонна тогда. Первая колонна, в которую я попал. Тогда. Сразу. Но ну, проехать надо. Все, до кунтузы ехать и там отчет сдавать. Я месяц там не пробыл. Какой отчет? Итог какой. Но решил поехать туда и поехал. Вот эта колонна. Но это тоже мелодичиком, спасибо. Да, нам может показаться, что это Высоцкий, мелодия похожая, первые слова, но это не Высоцкий. Высоцкий писал про другую войну. Здесь вам не равниной, здесь клематино, здесь нек на вершинах и солнечный зной, и медленно по серпантину колонна ползет, опять засада, а ну держись, дешевле копейки стоит жизнь, не только случай решает, кому повезет. Опять засада, а ну держись, Дешевле копейки стоит жизнь, И только случай решает, кому повезет. Браня БТР раскалена, Ему недолгая жизнь дана, До первой мины, до первой РПГ. А ты не машина, ты человек, Глядит 14 век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. А ты не машина, ты человек, Глядит четырнадцатый век, Тебе в лицо сквозь прицел КПВТ. Худит под пулями броня, Пытается смерть достать тебя, Ты не раз, не два в глаза глядил. Но сквозь пороховой туман Ты слышишь громовой душман, И землю пробили десятки огненных стрел. Но сквозь пороховой туман Ты слышишь громовой душман, И землю пробили десятки огненных стрел. Знакомый рок, в льет, Над нами боевой вертолет. А ну теперь посмотрим, Чья возьмет.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 С тобой за тех, кто не дожил, кто не допил, не долюбил, я никогда не забудем. Здесь на войне, как на войне, здесь дружба ценится во двое, а потому за дружбу второй стаканды За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот горе, и даже черт с ним, за этот Афганистан. За нас с тобой, за дом родной, за этот день, за этот бой, и даже да черт с ним за этот Афганистан. Сантура посвящена, там успеть видно. Ну, потому что у меня друзья были из десантура. С 56-го и ДШБ, да? Значит, были их. И сейчас есть. Правда, умер с 56-го, умер Женька. Руководили моего братства. Братство Воскресенский. Старший прапорщик спецназа. Сантура что она грустная конечно но куда деться такая была война и наши потери и вот здесь и, и ничем не убавить не излечить нельзя надо по за дальней речкой за дальней речкой за южной речкой где были дожары за хребтом над каменной сушью Послушай, послушай, как плачут ветра За хребтом гендукуша, за каменной сушью Послушай, послушай, как плачут ветра И до походы, до пули, до кровь Это было, все было Обелиски могилы Придай жену силы Земная любовь Это было, все было Обелиски могилы Придай жену силы Канова на Приходят во снах Загорелые лица Синева на петлицах И пыль на ресницах И сон на губах Загорелые лица Синева на петлицах И пыль Нарезница и соль на губах И память, как рана Открытая рана Нам Афганистана Забыть не дает За хребтом кентукуша от каменной сушью Послушай, послушай как ветер поет за хребтом гендукуша над каменной сушью, послушай, послушай, Как ветер поет. И тогда еще одна песня про десантников. Володя расскажет, как новичков, их поддерживает командиры, когда они первый раз приходят. Вот самолеты, которые слезли, привезли на точку, и они уходят. Я песнику придумал для всех, для уходящих в городе задание. На известные песни простят меня там исполнители. Или кто ее написал. но ну, не важно. Если вам однажды перед рейдом в горы, не досталась каска и бронежилет.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 если знаю, да, вы помню, если, я спрашивай если вас в дукане нагло обманули, если гнев невольно, сердце к вам проник. Вспомните, что в вашем автомате пули, между прочим, их на все дуканы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение, и не покинет больше вас. Ситуация похуже, если вас за ногу кобры укусила, если жить осталось только полчаса. Помолитесь Богу, соберите силой, и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, И хорошее настроение, и не покинет больше вас.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 ты хороший настроение, <свят> <свят> Не покине больше вас. Так, тут они перемешались, все раз прощаемся с Афганистаном. А кон конкретнее, вот сидим мы на мешках, ВТРы, какие не ходили совсем сдали в пол комбату-2. Туда же три тонны, полторы тонны боеприпасов. Ну куда? Мы закрывали точку. 66-я, вооруженные, еще одна 6-я, неходящая, БТР-1 погрузили на Ми-6. Вот когда, застр... а, не сейчас, ну, не когда застрелился, неважно, когда но не там летчика на Ми-6. Вот я начал писать, сидел, дожидать, когда там... Старая песня, я вот понял, Москва Шанси называется. Ты ее помнишь, да, уезжающих туда на китайскую границу? Ну, а здесь граница тут рядом, под боком практически. Быстро, быстро, словно птица, пролетит этот год, пробежит этот год до советской границы. Нас помчит самолет, нас помчит самолет и хребты Гиндукуша. Оставляем внизу, сон их древний нарушит, наберет высоту, наберет высоту. Снова встретит на столице и знакомый вокзал, и знакомый вокзал. И родимые лица тех, кто верил и ждал, кто в нас верил и ждал. И с друзьями простимся, загрустившие мы, мы домой возвратимся, мы домой возвратимся, мы вернемся с войны, будем петь и пить без меры, как велось на Руси, так уж есть мы Руси, сменим мы БТР, на салоны такси, на салоны такси, будут ли? Косые над проселками вновь снова будет свобода, снова будет Россия, снова будет любовь. Будут ли они косые над проселками вновь снова будет свобода, снова будет Россия, снова будет любовь. А вот ему уехали, закрыли точку совсем. Я собак свою оставил, только комиссар, комиссар, Он оставался поле комиссар, комиссар еще год дальше Вот знаете эту историю. Крест, крест звали собаку, в обраковку Это прощание с фальзабатом конкретно. Качается, качается, качается, и вертолеты набирают высоту, и мы прощаемся, прощаемся, прощаемся, и файзабат уже теряется внизу, и мы прощаемся, прощаемся, прощаемся, и фейзобат уже теряется внизу. Здесь столько было, столько было нами пройдено. Здесь столько было здесь изведано тревог, а впереди у нас Кабул и дальше Родина и перекрестки неизведанных дорог, а впереди у нас Кабул и дальше Родина и перекрестки неизведанных дорог. Здесь только было боевых друзей товарищей, мы с ними хлеб и соль делили пополам, мы вместе шли через засады. Пожарище, и поглотали, и бродили по горам. Мы вместе шли через засады и пожарища, И поглотали, и бродили по горам. Где мы не встретились в Европе или в Австралии, Мы снова мысленно глянемся назад. Когда на карте на восточном полушарии Отыщем маленьких кружочек фейзобар. Когда на карте на восточном полушарии еще маленький кружочек фейзаба Земля качается, качается, качается, И самолет уже теряет высоту И все кончается, когда-нибудь кончается, И шереметь его раскинулось внизу И все кончается, когда-нибудь кончается, И шереметь раскинулась раскинулось внизу. какой, Ну подумаешь, дождь, да? Вот сейчас в изобаде тюльпаны зацвели на окрестах, да? А еще чуть побольше, что будет слева конопля, а справа будет поцелухи. И вот они шмыгать с этими своими хружевыми туда у ну, вас снег лежит, вот в ноябре месяце, как в Москве. Падает снег, к декабрю, там, в декабре, там, значит, днем минус 20. Нет, наоборот, ночью минус 20, но плюс 20. Все это пылью. Тает, превращает в БТР и вот там дожди мелкие, противные, редко когда там падают такие, но один застал на колонне, как раз так пошел проливной душ Совершенно неожиданная ситуация, а колонна шла тяжело, и там были две засады, вызывали подмогу, вертолеты кого-то там бомбили. Но... То еще уставший, но до дома оставил совсем немножко, там в горах пошел дождь. И вот такая Спасибо.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 Утомленным АКС то стучит по горным склонам По машинам, по вагонам И шипит на раскален. Утомленным АКС Дождь идет в горах Афганы Забытый и желанный Память светлая о доме В доме и весне Я в плясовый Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана На золотанной броне, И отплясывают рьяны. Два безусых капитана, Два танкиста из Баглана На золотанной броне. Дождь идет в горах Афгана, Пересохшим речкам ванна. Он, конечно, он, конечно, ни российский, ни родной, местный Бог от взрывов зли, И созвездие водолея, на войну обрушил дождя, Этот дождик проливной, местный бог от взрывов зли, И созвездие водолея на войну обрушил дождик, Этот дождик проливной, дождь идет в горе Хавгана, Это странно давно уже отвалили от обилия воды, И дождю подставив лиц, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды, И дождю подставив лиц, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. Но я уже потерял, там разные просто будут да? Которые написаны позднее Из-за старших архивов, я их восстанавливал Но вы знаете, вот то, я постоянно Я их постоянно с вашей помощью совершенствую Дописываю, переписываю а? Кто забрал там эти песни текст, поют кое-как В общем-то Но ну, это вот песни такие, ладно Слава Богу, это пока никто не, не пионерил Так что вот <связывая> <связывая> Время доктор Время лечит раны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 Я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря. Снойные пески Елиггестана, Бадаршана Алаязаря. По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. Каменные буты помяна, над рекою, над рекою кокчета поля. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по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 домой, и все отправлялись, но ну, у меня были записаны все, поэтому такие письма, там двое-трое, первое письмо. Жив и здоров, не контужа, не ранен, а по сталину догадайся сама, в Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится. Проверяются судьбой в бою В Афганистане, в Афганистане Время историю пишет свою В Афганистане, в Афганистане Время пишет свою Даже на самом широком экране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 На жизнь и на смерть палхи в керате Казни в Бадакшане В скалах саланга, в песках Чардары, В Афганистане, в Афганистане время не выветрит наши следы, помните ждать? В Афганистане, в Афганистане, белое солнце встает по утру в Афганистане, в Афганистане, белое солнце встает. песню письмо переписка была редко но я не люблю писать письма но жена посчитала говорит я все шесть за год прислал письма. не она писала регулярно но а то я написал песню потому что она, письмо, а она там сыновья были маленькие они с 76 -го года рождения. сейчас вот жениться не хотят до да 43 года обои в адресом нашел вот а они тогда были маленькие, и оно прислало мне фотографию там. Они почему-то рыжие оба Так, такой вот снимок был. И письмо, а? И одно письмо. Один пишет, чтобы я земли привез с собой. Посмотрите, какая там земля. А другой говорит, папа патрон, больше привези там, А А что, потом? А потом они рыжие, а остались. На фотографии, да. <свят> Но это же на фотографии. Да нет, они русые, как я. И сейчас... <свят> патроны, я <не> <свят> <свят> патроны я не провозил. На таможне там отобрали. Бы... <свят> Мы же сдали все патроны, все отседили в магазин. С гранатами вместе, вот такие ящики здоровые. Спецгруз. Таможня хотела проверить, то испугалась. Два часа ждали, когда пропустил спецгруз. Да, вот. Да я когда в, в, в Харатон прибыли, <реклама> иду, там песок, а всем сказали, сдавать оружие. Дорого". Я так пишу, пес... там песок же. Раз, там, обойму тут полный магазин, тут еще чего-то. Граната там. Ящики, буры валят. Комендатура, да, комендатура. Трофей, хороший. Бур замечательный, что-то. Как наши трехлинетки. А там в песок. Пошла комендатура, говорят, расстелить плащ по лавке, выкидывать все трофеи наружу. Кто будет выкидывать? Так и кровью достался, его выкидывать еще. Вот. Желтой пылью наши окна запорошены, Третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, Из провинции Нагорный Бадакша.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 Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я, Десять заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки руси На самом деле, действительно страна вещь, что С фотографией глядя. Ни к чему здесь новомодные традиции, Все указы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции,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 по призванию офицерская жена, желтой пылью наши окна заворушена. Третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, Из провинции Афганский Блакшан. Так, ну, все знают, все через военный аэропорт, взяли в ташке да? и все знают, что это такое. Жара, вот какая же бродит вот там, она теплая, там такая. но и девушки там есть, конечно. удалось вот, целую неделю сидеть с ума сойдет, чтобы песни про пересылки. Там лирический герой, как Ростаков говорит, это не я. Хотя две недели просидел, чтобы прямого рейса на Кундуз дождаться. Пришлось потом через Кабу. Палатки. А что делать? Вот в теплую пяти песню лет вот так я <соцентричный> там. Пересылка называется. Да кабула от тузели я провалился неделю на войну, а не попробуй улети. Пропадал на пересылке между песней и бутылкой. Только встретил и девчонка на пути. Пропадал на пересылке, между песней и бутылкой Только встретилась девчонка на пути. Пересылка, пересылка, На ветру твоя косынка, Как сигнал на выход моря море кораблю. Пересылка, пересылка, Поцелуй последней пылки, Я не буду врать, что я тебя люблю. Самолет уходит к югу, а Обращаю, дай мне ругу, Гореглазая побучится на час. Улетаю за судьбою, она бывает злую, но не хочется об этом не сейчас. Улетаю за судьбою, она бывает злою, но не хочется об этом мне сейчас. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход моря кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй прощальный пылкий, но я не буду врать, что я тебя люблю. Полевых погон распятия, а на тебе такое платье, тот вечер повторился выпускной. В легком сипце псице си зябнут плечи, А мне оправдываться нечем. Нашей судьбы перепутанные войной, В легкой сице си зябнут плечи, Не оправдываться нечем. Нашей судьбы, перепутанные войной. Пересылка, пересылка. Твоя косынка, как сигнал, на выход море кораблю. Поц пересылка, пересылка, поцелуй прощальной пылки, Не буду врать, что я тебя люблю. Закурил, а сердце рвется, и со счастьем расстается пусть оно еще продлится, на чуть-чуть. Самолет гудит устало, от его кромки пуля встала и рукой мне махнула в добрый путь. Самолет гудит устало, от его кромки пуля встала и рукой мне махнула в добрый путь. Пересылка, пересылка, на ветру твоя косынка, как сигнал на выход у моря кораблю. Пересылка, пересылка, поцелуй Прощальный, пылкий, но все равно не буду врать, что я тебя люблю. <св Lyndi> на салфетках писал, мы-то с Олегом Бролевым, когда он мне разведал. Бывали там, а он на чемоданах сидел в Сочи летал". Знаешь, Олешку, да, Бролевым? Так. Так. Мы это уже песни. А, это новые песни. Много лет спустя восстанавливал. У меня в пятом году, пятом сгорел архив вместе с домом. Архив там книжку натер, который уговаривал Верстовский меня давай пиши, долбил, долбил, туда и ко мне. И он до конца требовал, что я Я начал, и дом сгорел. И сейчас у тоже сгорел. Но я какие-то нашел, и а чего-то восстанавливал ее. такая. В ритме вальс. Попробуй. Я помню. Даже летом там вдалеке где-то, когда солнце, небо, горы, там же, там, при горе Гендугу, при, при горе Памире, там горы высокие до семи тысячников, дальше туда. И, там белые снега лежат и лежат. Вот, и некоторые других тоже. Вот эта песня. Я почти позабыл те бои и походы, только почему-то забыть не могу, как стоя под пирами.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 Лежи на вершинах, где ни труб не сыскать, ни проезжих дорог, недоступен ни танком, ни брони машинам, только стертым подошвам солдатских сапог, недоступен ни танк, ни брони машинам, только стертым подошвам салатских сапог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 послушал, и в другой стороне на чужом берегу вспоминал почему-то хлеб тыкен горы в белом снегу, горы в белом снегу, вспоминал почему-то хлеб тыкен горы в белом снегу, горы в белом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 голубые береты. Эта песня не в Афганистане написана. Я просто ее спел первый раз в Афганистане. Это отцу моему, зачем? разведчику, который воевал 41-58 год, Морозову Николаю Петровичу, герою города Луховицы, который 48-го дошел до Берлина, а потом 48-го, по 58-го на западной Украине гонял Бендеровцев. По схрону с бата командиром батальона разведки, там начальник Ворского гарнизона по разведке. Его и бывим друзьям. Не могу не сказать и похвалиться. Тогда привели меня. А я ждал, два месяца ждал, когда можно будет приступить к работе в ВКБ. Я, я защитился уже и в конструкционном бюро. Там домск долго оформился. Сделать нечего. И вот эту песню Написал. Да. Сейчас я... Я просто знаю, что везде... Везде поют. Каравая песня все поют. Да я знаю. Хоть бы кто стакан налил, Все поют, а то Да нет, тут свои все. Я говорю про тех певцов, которые там поют. В Кремле, в колонны, там еще видят. Никто не помнит. Народные песни. Она занесена нам Золотой фонд еще в 18-м году. Армейские песни Советского Союза. Да. Пой, давай Сейчас. Ты, пой. Минут Ты прям как этот Спой паскуду, пока не удалили <связь> <связь> вот А на войне Как на войне А нам труднее там вдвойне Едва взойдет Над совками рассвет Мы не прощаемся ни с кем Чужие слезы нам зачем Уходим в дождь Уходим в ночь, уходим в снег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 Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, бурбою сядемся за дружеским столом, и вспомним тех, кто не дожил, кто не добил, недолюбил, и чашу полную товарищем нальем И мы припомним, как бывало. Над шагами без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку Как делили с другом флягу И последнюю щепотку до Как ходили мы в атаку Как делили с другом флягу И последнюю щепотку до Батальонная разведка и скучали редко Что не день, то снова поиск, снова бой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 Вроде у нас экологическая атмосфера, заповедник деревню, но здесь я вот глоток кислорода чистого получаю. Посреди Москвы, где все запущено, вот здесь вот. Наверное, тепло ваших сердец и то, что вы здесь. И, друзья мои, замечательные. Всем здоровья, всем добра, мира. Воевать мы в этом году точно не будем. Я же как этот, Ванга. Ванга. Я, в этом году воевать Россия внутри себя не будет ни с кем. Тут другие заботы, чем там с Пиндосами какие. -то.